Твою маму никто не обозвал, обозвал меня, блядь. Ты свой не видел? Ты свой ж... видел? А? Тут пусть говорят, так, маленькие пупсики, послушайте. Сейчас каждый из вас получает бан. Симпла, за что Симпла? Да, да, да, это, это собрацин вы... щит. Абсолютно. И бан навсегда. Как же сделать так, чтобы нас бы никто бы не спалил? Нужно найти самую попсовый аватар, которым можно использовать. Нажимаем сохранить. Ну а имя профиля. С небольшой пасхалкой Я записываю ролик И давайте поставим язык Рандомно, вот так вот Македонский Чего? Давайте индонезийские Нет, ну не то, вообще все не то Все не то Нет Видео, везде слово видео Это не поху. О, как Все, теперь мы будем Работать вот с таким получается языком хмерский язык я даже не знаю что это камбоджа погнали снимать время пришло сегодня мы будем модерировать сайбершок да да сейчас вы видите не только меня но и самого красивого на проекте дима и привет всем это самый красивый персонаж, это самый умный модератор, потому что он забанил уже больше тысячи людей. Напоминаю, у нас 700 тысяч уникальных игроков в месяц. Это почти как на Фейсити, только в несколько раз меньше. Сегодня мы будем смотреть ваши жалобы, которые вы отправляете, а мы должны их обрабатывать. Этим занимаются наши модераторы, но, как вы можете заметить, с 18.24 за 6 минут... Тикетов достаточно, которые не проверили. Поэтому давайте с ними заниматься. Рите Классик, 1-3 Лайл фейзи, это читерство, ДДАС-2. Он получал большое количество тикетов, все за читерство. Недостаточно доказательств, читов не найдено. Они компьютер смотрели его или что это? Э -э нет, модераторы не имеют права смотреть компьютеры. Только, только Просто ты... на сервере. Только главные, главные модераторы могут смотреть, это, да. это, Это сильно 40 на 20, 5 левел на Собер-шоке Основу в бане, он на в, в втором аккаунте столько набил уже У меня вообще даже никнейма нет, представь <связано> Челики даже не <связано> будут, с читами не будут понимать, что я вообще существую Смотрим, как играет мистер-человек по имени Сьюзан Я ЕСП включен, но он не включен, окей Так, нормально Стоит и Яма. что же он сделает? Смоки Промах. Убил. Чуть-чуть дернулся прицел, чуть-чуть. Один -чуть. в один. Попадает в тело. И сейчас у него шикарный тайминг, выйти убить. Первый есть, второй есть. По спрею у него все очень плохо, вы это видите сами. Контролируют он не очень хорошо. И вот. Мое мнение, как и у Дима Элл Хакинга, это то, что он просто чуть-чуть играет лучше, чем игроки этого сервера. Давай фиксировать вердикт и... Читов не найдено. Так, desmatch uh, нарушитель у нас БТВ читерство. Десматч постоянно дает в голову. Uh, интересно посмотреть его количество хедшотов. Очень редко на матч приходит секрет Это, наверное, знаешь, с чем связано, с тем, что uh, люди не особо uh, имеют желание идти с читами на десмач. Зачем это делать? Есть ХВХ-сервера для этого? Конечно. Поэтому... Ну, вот у этого БТВ имеется блокировка на другом аккаунте от античита. Наш античит? Да-да-да, в январе. М -м, то есть это его второй аккаунт? М -м, ну да, у него три часа всего, это новый аккаунт. Это новый аккаунт. Но это уже мультиаккаунт. Ну, конечно. Ну, стреляется это неплохо. Стреляет М -м, неплохо. Да. Слушай, а давай как раз-таки проверим именно его. Человек, который получал бан в январе за аккаунт... За... Давай проверим его Если он в январе получил Бан за чит На Сабершоке Что изменилось? Представь, у него на компьютере реально уже нет чита Человек исправился Давай. Давай проверять По игре у него все очень просто Нам просто интересно, человек, который получает бан Он удаляет читы или оставляет на память? Я, я вызываю его на проверку Проверка на читы БТВ Все, ждем от него ответ Добрый день, молодой человек Здорово меня зовут Энрики, и сегодня вместе с Димой Л-Хакингом мы хотим проверить ваш персональный компьютер на наличие вредоносного или запрещенного а, ПО на компьютере. Давай, давай, погнали. Отлично. Вот на этом аккаунте у вас бан от античита. Там за ХНС, по-моему, типа, ну... по идее, не распространяется ХНС игра и то, что я здесь в... а... обычный. Ну, смотрите, во-первых, блокировка выдается на всем, на всем проекте забан от античита то есть вы сейчас зашли с пустого аккаунта это обход блокировки то есть мы в любом случае вас забаним а вот скинчендер имеется признаете вину свою то что я на вашем проекте играл без счетов это я могу сто процентов сказать сейчас играл без счетов но присутствие огромного количества счетов и Намеков на то, что у тебя что-то есть Это... И к тому же блокировка еще на прошлом аккаунте Да, и это обход считается а, Ладно, Докстар, вы получаете баны В принципе, мы вас задерживать не будем Давайте, удачи, вы можете идти. Получается, что у нас, мистер э, Дима э, Человек, который получил в январе блокировку на Сабершоке Создал новый аккаунт, но у него на компьютере все еще есть АХК Все еще есть SkinChanger э, В браузере есть упоминание о том, что он пользователь подписки на читы и что на оно? бэхоп а здесь я нажимаю нарушитель был наказан так ретейк 9 слот э, читерство это у нас кто это у Петр нас Петр сюрр вх нарушитель у нас 800 л. кд 109 и 200 часов на проекте как и обычно это количество часов на проекте доказывает уже заранее что он чисто еще ни разу не было ну один раз за все выпуски когда человек с более чем 100 часов был с читом Я помню только один момент такой. Один на миллион. Так сказать. Да. Ну что, следим за Петром Щур Он играет на новом ретейке. Просто сидит, спрейт, проходит, смог, не замечает противника. Его чуть не зарезали. Он все еще идет вперед, забывает про то, что у него сзади есть человек. Это что такое? Он бегает с под 90. Видит... У, хороший зажим с под 90. Дефайт бомбу. Убили нашего персонажа. А, или он вышел. А, он вообще передумал играть. Да, машину. наш подозреваемый, к сожалению, покинул сервер после кибермуника от Маши Некрасовой. А, но, к сожалению, к сожалению, нет, даже к счастью, он ничего не сделал. И у него выхода точно не было по тому, что мы видели. Поэтому я готов осмелиться и нажать, что читов не найдено. Тикет. Ретейк. им, Майб и ЕВХ. Ну что ж, давайте посмотрим. Ситуация 1-2. Дигл. Решоков, привет. Васапа, как они слышь понимают, что я это я? Привет, Но ты же все равно со своего стима заходишь. А, я понял, почему он понял. Почему? У него написано было, «Эрик Шоков принял вашу заявку». А, когда тикет принял? Да, да. Я вам сейчас покажу скриншот, как это выглядит, когда человек видит, что его тикет приняли. А у меня в адмике написано «Эрик Ш. И этот парень услышал, что я принял. И поэтому перестал играть жестко. Почему тебя подозревают в счетах? Нет, нет, нет. Не ты говоришь? Пойдем проверим твой компьютер. Uh, speak whiskey, so... <laughs> Говорит я, I don't speak Russian. Дружище, те кидай на проверку, если ты что ты получаешь бан. А uh, чувак, серо французский и это француз, это реально uh. француз. чит <laughs> процесс <laughs> <laughs> <laughs> пишет. <laughs> <laughs> <laughs> так, меня uh, I have 5000 hours, CSGO. А он вышел. Он вышел. Фу. Да он, он не стал... был читером. Да, такой чисто один француз. Его за и все. Ладно. Визард, если ты сможешь этот ролик, возвращайся на проект. Мы тебя ждем. Идем дальше. Небольшая рекламная интеграция. Сейчас у нас на сайте и мы крутим барабан бонусов. Не падает 35% к депозиту. Ввожу промокод ШРек Эрик. Вы уже использовали данный код. Используем промокод Паразит, не проблема. Эрик 13, не проблема. Ретейк. Ретейк 4.4.2 И здесь нападает случайный скин М -м -м. Сувенирная МК преобразователь Полторы тысячи рублей На сайте появилась новая функция Это подарки и весенний скинопад Первые три приза за депозит 150 рублей Остальные за каждый депозит 1000 рублей А количество подарков не ограничено. То есть чем больше депозитов, тем больше вы подарков получаете Давайте заберем три остальных И я получаю э, 3500 У нас на балансе сейчас 9000 рублей Давайте я вам покажу, как работает функция апгрейд К примеру, мы вставляем ценник Около 7000 рублей и выбираем тот скин, который нам нравится. Ну, к примеру, вот этот дигл очень-очень неплох. Поэтому сейчас я нажимаю баланс. Ну, давайте потратим на 55%. Да, нам падает этот дигл. А, Забирать с маркета и сейчас уточняем статус покупки. О, а вот и Дигл. Ссылочка на джидроп есть в описании. Yeah, АВП, okay. он ли АВП Лига нарушение правил? Что может нарушать оскорбление в голосовом чате? У него сейчас 40 часов на Саби Шоке. 500 ла. 500 эла, история чата. Э, да, он. Ой-ой-ой, ой И не получал бан. Странно. Странно. ты тупой, блядь, блядь. Раз, раз ты считаешь себя умнее, чем я, блядь, ты сам уже Ты это понимаешь? Бля, Блять, ты забыл, что ты говорил? Ты в натуре в уши долбишься, блядь. Сначала вспомни что ты говорил Я ну ты такой не клоун, не пиздец в а что это за слово у него здесь написано? А ай я я осуждаю. Во-первых, что это за никнейм? Это премиум игрок. Как премиум игрок может такие вещи делать? Переименовать, поменяйте никнейм. Молодые люди, послушайте сейчас. Вас приветствует администрация проекта Cybershock.nr. Я числится отправил не на того игрока. Не на того? Не на того. Ты кинул на Рейдена, а нарушает здесь... Нарушает второй чел за кота. Лебаров? Да, да, да. Можно, потом я расскажу? Просто... Давай. По мнению не вот чувак э, стоит и начинает высирать э, то, что Либеров э, бог. Либеров? Да, из, ну извиняюсь. Ну, начинает э, говорить то, что он бог. Ну просто чувак э, продолжает какую-то херню нести. О, нет, во-первых, кто э, конце я... первую мою маму обзывать. Кто? Вот этот Либрал или Твою маму никто не обозвал, ты обозвал меня, блядь, ты свой ник видел? Как бы не было такого Ты свой ник видел? Я никого не обозвал. ты свой ник видел? тут пусть говорят, Джим. Жалко, я не слышу Ты чё, ебанутый? Ты вообще дурак, что ли? Я тебе ни слова не сказал. Много часов спустя. Мои, да. Я признаю, но ты же этого говорил. говорил? Так, маленькие пупсики, послушайте. Сейчас каждый из вас получает за э, такое поведение в голосовом чате бан. Оба из вас. И Рейден получает мут в чате, потому что я посмотрел твою историю. Ты кинул рандомный тикет случайно, но Рейден тоже нарушал правила, обзывал просто так, зачем это в чате людей. А, ну сколько дает? <звук> это демонстративный бан, поэтому получайте по типа, час. Я нажимаю, что нарушитель был наказан. Но не только нарушитель, а нарушители. Читерство, скрим. <звук> да ладно, это настоящий скрим. Смотри. 4 часа, <звук> кд. Два! Скрима более 20 аккаунтов в бане на наших серверах Ты серьезно? Да, вот сейчас я пробил Дв 20 аккаунтов в бане? 26 аккаунтов 26 аккаунтов человек создал и получил 26 раз банов И не останавливается, И не. Оста... Чувак, это неадекватно Ребят, добрый день добрый. Э, Скрим вышел? Конечно. Он был с щитом? Да, да. А Почему он вышел? Вы сказали, что я захожу? Да да, вы сказали, что я захожу? Да, да, да. И он вышел из-за этого? Да. Вы что, издеваетесь? Зачем это? Логика, где логика? <свят> я не знаю. Ну, он больше никуда не заходит, да. Ну все, бани его навсегда. А, читерство. Дютрикс. Возможно, но он не играет на первого левел. А, премиум лайт. Один друг, 45 часов, КД-1. 700 л. Хорошая стрельба. Про бойлер он не знает. В... Точно ВХ нет. Вообще не подозревает, что сзади него человек. Здесь сомнение только то, что он не первый левел. И все. Он так пропустит. Ну, двигается он, кстати, неплохо Очень красиво повернулся, все очень красиво сделал. Так, слышит? Ой, как хорошо он играет. Ну, это точно не первый левел, да, согласен с этим. Давай спросим, почему он играет на этом аккаунте, почему не первый. Он вышел. Игрок вышел, Серже. Побегает. Чидерство. Нептун. БХ. БХОП, О. Вот это интересно. Вот Беннихоп это самое легкое, наверное, что можешь спалить. А. Манипул, это, манипул. это скрипт, скрипт Да Слушай, Можем а можно... На проверку. Можно на проверку Убедимся, это программа или скрипт АХК это чит? Да, это, не это не не запрещено на практике Сайбершок. Вы а. могли почитать правила перед тем, как играть Вы а. получаете бан за, на 14 дней за АХК Нет, 3-3, Ах, нахождение АХК на компьютере Нахождение Хк на компьютере при проверке Бан на 14 дней Отлично Симпл Симпла За что симпла Да, это настоящий чувак Забей Реально смысла, да, нет, смотреть даже. дуэли Это первый тик на дуэлях Как играет симпл на проекте Ой, если он Забанили симпл с щитом Я так ролик назову Забанили симпла на собишоке за Он двигается, дергается все Да, да Да, да, да Ролик Ролик на просмотр давай. Ты заметил? что ты безумно только убиваешь, потому что ты как уверенно, да. Да, да. У него все двигается. Да, да. Это этот на чит. Так, если сейчас его просто попрошу на проверку, Боже, это самое, это тут чит ВХ плюс самый позор на им не настроено. Короче, смотри. Можем с ним пообщаться, а потом позвать в Дискорд. Надо его аккуратно в Discord, чтобы он, может быть, даже и не понимал, да. что он на проверку. Давай, может быть, забаню хоп. Подозрение в скинчейнгере. Simple, добрый день, у вас есть микрофон? Он вышел с сервером. Блин, упустили. Ну, я его забаню. Админ, управление игроками. Забанить игрока, вышедший Simple на всей сетке соби-шок. 6. 6 э, и всегда. бан навсегда Ну этот прям в наглую Ну это прям в наглую Не стеснялся Ну спасибо быть, ему и... за название этого ролика Он опять зашел а Как? Может быть он успел законектиться до бана? А, символ добрый день Вы получаете проверку на компьютер Пожалуйста скиньте ваш дискорд Мы с вами пойдем пообщаемся Это я шок А теперь на месте забанен Может дать навсегда? Угу, Это просто такой клон Ну я думаю, что на этом можно закончить Мы проверили большое количество тикетов Сейчас нужно взять паузу Я вам советую посмотреть мои другие выпуски мадраться на Шоке. Они у вас появились на экране Со мной был главный администратор Эл Хакинг А я с вами прощаюсь Всем приятных игр на Шоке И всем пока